Продаю или меняю квартиру в Сочи с ремонтом на квартиру в Москве. Суровая сочинская зима. Народ отдыхает. Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске такая классная студия с ремонтом в районе Мамайка на улице Крымская в жилом комплексе Рио де Мамайка. Вот от ближайшего пляжа Куба всего лишь 350 метров. Это примерно 3-5 минут пешком. Так вот, эта студия продается или меняется на квартиру в Москве в определенных районах. Ну, подробности, пожалуй, в самом конце данного видео. А тут детки кормят голубей. Рядом с домом автобусная остановка, конечная набережной речки Псахе. На самом деле, набережной речки Псахе я бы уделил особое внимание. Она с двух сторон благоустроенная и очень приятная для прогулок и пробежек. Ну вот эта вся территория относится к новому скверу, который не так давно построили. Ну классно. Вот можно и спортом позаниматься. Кстати, вот так выглядит дом со стороны сквера. Возле дома имеется бесплатная парковка. Прямо возле дома наивкуснейшая и очень популярная кофейня. Здесь же мини-маркет, миди, блины, пельмени, алкотека. В общем, этого добра здесь хоть отбавляй. В Посейдоне магазин «Магнит», аптека. Да и вообще в Посейдоне там вдоль речки очень много коммерции. То есть много всяких магазинов, кафе и так далее, и так далее. Вот так выглядит сам дом. Территория закрытая, на территории елочки с гирляндами, домофон, коляски, значит живут дети. Видеонаблюдение, здесь тоже новогодние украшения, значит соседи дружные. Чистый, ухоженный подъезд с панорамным окном, лифт, с зеркалом, грузопассажирский. Итак, заходим в квартиру. Общая площадь 33 квадратных метра. Уютная такая светлая студия. Что вот такая прихожая? Санузел совмещенный с ванной, а не душевой кабиной. Как многие из вас любят, я обратил внимание, хорошая сантехника. Слева вместительные шкафы купе. Значит, из чего складывается стоимость? Шумоизоляция сделана по всей квартире. То есть соседи не слышно от слова совсем. Теплые полы по всей квартире. Двухконтурный газовый котел что коммунальные платежи делает ми Такая симпатичная кухня, значит, повторюсь, 33 метра шумоизоляции, теплые полы по всей квартире. Есть балкон, с балкона вид на новый сквер, он еще будет доделан как с левой стороны, так и с правой, ну, по крайней мере, со слов жителей данного дома. До моря 5 минут пешком. Ой, друзья, что-то подзатянулся у нас данный выпуск. Меняю квартиру в Сочи на квартиру в Москве. Ну, теперь по районам, значит, что желает наш продавец то есть это определенная локация желательно зеленая ветка название ее замоскворецкая станции метро белорусская динамо аэропорт сокол войковская водный стадион речной вокзал понятно что хотелки могут быть немножко они такие завышенные но тем не менее самое важное что сын у нашего продавца живет в питере и вот как раз ему чтобы с питера ехать на машине было удобно к ней заезжать ну, то есть к нашим продавцам. также ветки рядом зеленая и вишневая то есть запад и северо-запад от зеленой до синей ветки в общем кто москвичи наверняка вы поняли о каких районах идет речь. В общем, квартира либо продается, либо меняется на квартиру в Москве. Требования, ну, чтобы хоть какой-то был ремонт. Чтобы это была не студия, чтобы это была все-таки, да, хотя даже и студии, может быть, подойдут. Вот, важно вот, именно вот эта вот локация. Потому что последний диалог с продавцом как раз-таки показал то, что она согласится и на студию. Главное, чтобы дом не старый, не староканами. То есть продается студия на Мамайке, в Рио, Мамайка э, за 10. А с половиной миллионов, либо меняется на квартиру в Москве. Если кто-то вдруг решится, имейте в виду, что по обмену нужно будет еще иметь немного наличных средств. То есть ну, нужны продавцу еще и наличка. То есть не просто поменял и все. В общем, готов ответить на все вопросы по телефону, которые появится на ваших экранах. Не забывайте подписываться в соцсети. Там тоже очень много предложений, которых нет на YouTube. Поставьте лайк. Ведь это совсем не сложно. И подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Нужно там поставить колокольчик наверху, чтобы приходили уведомления о новых выпусках. Ну А у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волк Стрит. До новых видео. Пока.